Здравствуйте, уважаемые слушатели. Итак, опять мы приступаем к съемке видео на медицинскую тему, на тему о здоровье, о том, какие препараты вам полезны и какие нет. Последнее мое медицинское видео я делала по поводу препаратов кальция. Меня очень просили рассказать о кальции D3 комедии вообще о кальции D3, о препаратах кальция D3. Я свое мнение высказала в этом видео. И после этого видео у меня созрела необходимость, в общем-то, высказаться отдельно, сделать отдельное видео по поводу такого синтетического препарата, как, как глюконат кальция или кальция глюконат, как его обычно называют. Препарат известен с очень давних времен. Еще когда я была маленькая, еще когда моя мама работала в лаборатории, когда моя мама уже была совсем молодая, в общем, я этот препарат, глюконат кальция, знала с детства. Почему? Потому что, во-первых, этот препарат в таблетках, таблетированный глюконат кальция, вот он имеет, он упакован вот в такую вот упаковку. К сожалению, показываю упаковку из-под активированного угля, потому что у меня от глюконата кальция осталось только всего лишь вот это вот. Ну вот, чтобы поподробнее, потом, вот, показываю здесь, вот глюконат кальция, значит, фирма Квадрат С. Да, квадрат С, квадрат с скорее всего будем не будем мешать языки. значит почему я хочу сделать видео именно по поводу этого препарата значит это видео будет относиться к разделу видео лайфхаки из аптеки мне задали вопрос я насколько видят что я борюсь за то чтобы использовались бады за то чтобы люди правильно начинали понимать что Бады и вовсе не являются врагами народа, отечества и вообще человечества». А бада наоборот является альтернативой этой глупой медицине, глупой синтетической медицине. Хотя в общем-то некоторые моменты синтетической медицины они являются очень положительными. Но по факту, по факту медицина 20 века и вообще взгляд на этиологию определенных заболеваний был в корне абсолютно неправильный. Отсюда совершенно неправильно назначалось лечение и отсюда был, и это было вызвано и это вызвало появление так называемых неизлечимых препаратов, я уже вам говорила, как такие, как различные краски, крас, красные плоские и красная волчанка, в общем, я кому-то от, от, отвечала э, в ответах на своих медицинских консультациях и вообще на конс.мед, вот то же самое, я сказала, что все болезни красного оттенка – это глубокое поражение иммунитета в общей сложности. И эти болезни легко справляются легко С этими болезнями сейчас легко справляются обыкновенные наши отдельные витамины, но об этом попозже. То есть я могу сказать, что взгляд на... Я в корне поменяла, поскольку я являюсь думающим врачом, я в корне поменяла свой взгляд на очень-очень многие заболевания. Я вообще врач-стоматолог, но врач, если он врач, как говорится, пять признаков воспаления, они... Одинаково как в стоматологии, так и в терапии, так и в эндокринологии, так и в водоларингологии и во всех остальных заболеваниях. Воспаление, оно и есть воспаление. Значит, глюконат кальция является очень хорошей альтернативой именно приему кальция, но только для тех людей которые ну, лечатся по старым методам, которые приверженцы, в общем-то, синтетической медицины, которые строго следуют советам всех врачей, которые сидят в кабинетах. А поверьте мне, что у этих врачей строго написанный алгоритм, который им дает страховая компания. Это, в общем-то, паразит, который сидит между, между пациентом и между доктором. И который навязывает доктору определенное лечение. А поскольку сейчас доктор не хочет потерять свое рабочее место, потому что ему надо тоже кушать и мазать маслице на, на хлебушек и себе, и своему ребенку. Вот, поэтому доктор будет четко следовать тем глупым рекомендациям, которые им пишут, потому что а пишут, э, пишут рекомендации, ведь оплачивает именно страховая компания, поэтому рекомендации пишут страховые врачи. Они пишут, они пишут. Я работала в страховой компании полгода, и я не хочу даже вспоминать это все, потому что я просто вот, я видела, что это совершенно ненужное, вот, я вообще не понимала, для чего эта организация была создана. Ну, кроме как для воровства денег, обмана, для введения каких-то платных услуг, которые, с которых потом кто, неизвестно, кто получает те самые откаты, и вообще непонятно, что это, что это такое. Я еще тогда разобралась в том, что работы в, в страховой компании я больше не буду. В общем-то, меня взяли в страховую компанию только с одной целью – выяснить, почему не идет одна платная услуга. То есть я там была в качестве следственного органа. Я расследовала это дело, что деньги от поступления этой услуги вырывал главный врач нашего роддома и та же заведующая медицина я не знаю, я не помню, как он там назывался, то есть надо мной была начальница, и именно она и этот главный врач заключали левые страховки. В общем-то в компанию ничего не шло, а все эти от страховок они делили деньги пополам. Я помню, как были, в общем-то, какой крик устроил вот этот главный врач, что там было, о! вот. Но я этому нашему начальнику страховой компании расследовала, почему у него не идут страховые... Ну, в принципе, он и сам понимал, что кто-то ворует деньги. Вот. А как и что он не мог никак расследовать? И вот он, собственно говоря, взял другого врача к себе только с одной целью. Выясните, откуда я, что идет. Он мне прямым текстом так и сказал. Вы выясните, что это такое. Я ему выяснила. Вот. Ну и для себя уяснила, что это не мое, не нравится мне. От медицины это очень далеко. И вообще ходить заниматься и за главными врачами. В общем, я видела, что страховая компания абсолютно не нужна никому. Вот, поэтому поэтому вот я вам рассказываю, что наша неэффективная, совершенно неэффективная медицина, она связана именно с тем, что все механизмы оказания медицинской помощи, в общем-то, очень сильно изменились с введением этих страховых компаний. И, естественно, они навязывают на лечение. Значит, глюконат кальция. Когда-то я, когда-то в свои, говорила в своих видео. Те, кто кормит, с, тех, кто смотрит меня постоянно. Они видели и слышали про то, что на заре начала частной стоматологии я в своем городе открыла одна из первых, тоже частный кабинет, и принимала частно. Причиной этого было далеко не денежное обогащение, причиной было только одно. Я устала, что меня контролируют какие-то главврачи из зав. отделением, от того, что я должна лечить по каким-то методам, принимать какие-то определенные, какие определенные материалы, делать как-то именно по шаблону работать я прекрасно уже тогда понимала что каждый человек является индивидуальностью каждому человеку требуется индивидуальный подход поэтому вот этой свободе свободе от за от курации завода отделения, и главного врача я была просто счастлива когда я сидела и я знала я просто вздохнула свободно лечила и я знала что меня никто не тронет за то, что я вот здесь не так сделаю, а вот так сделаю. И учитывая то, что мама мне очень-очень-очень много мне подсказала. Мама, мы дружили там с доктором, в общем. Она тоже, она была гораздо опытнее меня. Лет на 10 она была старше. Вот. И она мне тоже очень-очень много подсказывала. Я была после института, но я была такой, в общем-то, и человек интересующийся, живой. И я знала, что мне ну, что нельзя подходить ко всем людям совершенно с одинаковыми какими-то мерками. Потому что, вот вы заметили, вы приходите к доктору, он вам назначает, назначает, потом, потом когда он все назначил, дальше дошло до корти Как правило, кортик назначаются назначается тогда, когда уже ничего не действует. А потом приходит. А вы знаете, а я не знаю, что с вами делать. Ну, я, допустим, такого никогда не говорила, я сразу понимала, что здесь что-то не то, здесь надо как-то поопределенно. И э, таким образом я для себя уяснила и начала открывать, что мы совершенно неправильно лечим некоторые заболевания. Что вот это, которое считается неизлечимым, оно вылечивается, а то, а то что вот мы лечили каким-то определенным методом и очень долго, можно вылечить другим методом и очень быстро. Вот, когда я познакомилась э, с человеком, который занимался физиотерапией, я поняла, какую силу имеет физиотерапия, что в большинстве случаев там, в общем-то, не нужны никакие лекарства, никакие медикаменты. Это касается и общих заболеваний, и наших стоматологических заболеваний. В частности, у нас вот камень преткновения в нашей стоматологии является кисты и гранулемы. То есть гранулем это до 5 миллиметров. Э, значит, мешок, который висит на корне, вот он на шкуре. Ну Вот наш корень, здесь на нем висит мешок, вот так вот. И вот до 5 мм этот мешок называется гранулобой, а после 5 мм он называется уже кистой. Значит, этот мешок имеет четкое образование и так далее. И в общем, на заре моей, моей частной практики к самой, их самой, одна из самых, чуть ли не вторая или третья пациентка ко мне моя подруга привела свою девочку, вот ну свою подругу. И она сказала, говорит, послушай, ее никто не берет нигде, не хотят ее лечить, в частных кабинетах тоже не берут. Я могу сказать так, что в частных кабинетах, когда видят, что вы сложный пациент, вас тоже не берут, вы могли это заметить, вас не берут, стараются вас отпихнуть. Почему? Почему? Потому что все равно, ну, если что-то не получится, вы имеете право на них подать суд, предъявить претензии. И, в общем-то, если что-то будет, то суд все равно будет на вашей стороне, на стороне пациента, а не на стороне врача. Поэтому, чтобы меньше с вами воздыкаться, чтобы меньше было вони, как говорится, вот, вас в частных кабинетах не берут. Я помню, как на меня ругались, когда я привела э, парня, он был кавказской национальности, не помню, что там было за, но лечился он в Испании. И когда я посмотрела снимок, я была в ужасе. Когда я посмотрела в рот, я была еще больше в ужасе от того, как, как лечат и как помогают в Испании. Я поняла, что за границей вообще медицина еще будет в худшем состоянии, чем у нас. Вот. Поэтому вот эта девочка, значит, когда она ко мне пришла, она сказала, почему ее не хотели, почему ее никто не хотел брать. Она сказала, что у нее сыпятся зубы, у нее буквальном смысле эмаль сыпалась как песок. И вот тогда, заре, мы не знали тогда ни о каких БАДах, мы не знали ни о чем. Вот тут я сразу автоматически поняла, тут надо что-то давать внутрь, для того, чтобы укрепить эмаль. Тут мало чистить, тут мало делать, тем более тогда в нашем арсенале был только Эвикрол. Но и на Эвикроле я сумела сделать себе хорошую репутацию. Вот. И, в общем-то, что я сделала, я назначила ей вот этот глюконат кальция. Давайте я буду показывать уже вот эту вот штучку. Вот так вот я назначила ей вот этот глюконат кальция. По одной таблетке три раза в день. Ну Хотя можно, в общем то если вы находитесь на синтетическом лечении, если вы любитель синтетической медицины, принимаете синтетическую медицину, то вы можете его глотать и по две таблетки три раза в день, то лишним он вам не будет. Как-то вот на меня он, собственно, я человек, достаточно чувствительный, сейчас даже к бадам. Поэтому сейчас я уже не могу глотать такой вот просто беспредельно, а вот тогда, когда я лечилась медицина, леч... синтетической медицины и я не знала, что такое и, в общем-то, не отшлаковала свой организм для того, чтобы он нормально воспринимал вот эти все микроэлементы. Я ему могла пить хоть с упаковками в день, и мне абсолютно ничего не было от него. Поэтому, значит, что он взял? Пила она этот глюконат кальций очень долго. И я могу сказать так, что она пришла ко мне в возрасте, где-то ей было 25, уже где-то 26. В общем, только в 30 лет она поставила себе первую коронку. Мы сумели сохранить с ней все зубы. Значит, пила она глюконат кальция не прерывать в течение трех месяцев, не прерываясь, потому что, баба, вы не поверите, зубы сыпались очень страшно. Вот. Невозможно было даже ничего поставить, начинать чистить, а там прямо снимается пластами этой и, и эмаль сыпется. И, в общем-то, не знаешь, как, что вычищать, где тут кариеса, где что. И мы с ней договорились, что сначала ты попьешь, мы будем потихонечку лечиться. Я, значит, те зубы, которые у нее могут заболеть, я ей временно сделала. Есть такое понятие, как можно лечить вообще все зубы в два посещения. То есть первый раз вы формируете полость, можно не ставить прокладки, можно просто поставить что-то лечебное и сверху закрыть временные пломбы. У нас есть такие временные пломбы, очень хорошие стоят, они порой еще лучше, чем постоянные. Вот можно закрыть временные пломбы, и человек может ходить до трех месяцев, до полгода под этой временной пломбой, просто если она рассыпется, то ее можно подделать, но если она хорошо поставлена, поверьте, ее снимаешь только машиной. Так что у меня как-то была, моя сестра звонила, мне чуть ли не в слезах, я не могу временную пломбу снять, пожалуйста, снимите пломбу, я снимаю эту временную пломбу дома. Вот, но в принципе ничего того, я люблю свою стоматологию, в общем-то, пациента у нас часто были такие ситуации, когда я понимала, что пациента нельзя затягивать выходные и выходные так далее я и я, я припросила человека прийти домой то есть выковырить пломбу я уже могу и дома там допустим какие-то манипуляции или по крайней мере посмотреть в каком он состоянии то есть, чтобы оценить его и решить вопрос что делать дальше потому что иногда были такие ситуации но вот так вот получалось что ко мне шли люди именно серьезные такие именно проблемные люди и именно на проблемных людях я себе набила руку. И, в общем-то, для меня теперь уже никакой случай не является таким тяжелым. В общем-то, в своем частном кабинете я не боюсь брать никого, потому что я прекрасно знаю, а тем более в моем арсенале сейчас БАДы. И когда я сижу у кресла, и когда я объясняю, что вот это надо пить, вот люди совершенно спокойно к этому относятся. Слава Богу, люди адекватные. Вот, поэтому, если вы все-таки ярый приверженец синтетической медицины, вы можете пользоваться глюконатом кальция. Чем еще является очень примечателен вот этот медицинский препарат синтетический? Глюконат кальция относится точно так же к десенсибилизирующим препаратам. Он обладает десенсибилизирующим действием, проще говоря, для людей, которые не медики, они не понимают в таких терминах, он является противоаллергическим средством. Я, когда была ребенком, вот, то мама вместо димидрола супростина или там тавигила диазолина, тогда еще, по-моему, даже таких препаратов не было, диазолина, диазолин, она мне давала обыкновенный глюконат кальция <как> утром и вечером. И обычно, если вам назначают антибиотики, если вы любитель антибиотиков, если вы пьете антибиотики, если, если вам назначают антибиотики, обязательно купите себе глюконат кальция. Все дело в том, что глюконат кальция есть еще и в ампулах. Он выпускается в ампулах. Но в ампулах я вам делать его не рекомендую. Он не делается внутримышечно, иначе он вызовет некроз ткани. Что такое некроз? Это омертвение тканей. Он делается только внутривенно. Причем этот укол относится к разряду горячих уколов. Вот. но я очень люблю, как э, глюконат, глюконат кальция. Я очень люблю его и в горячих уколах, и в таких. Допустим, если у вас вот идет какая-то аллергия, что-то где-то чем принимать вот этот димидрол и супрастин, можно внутривильно уколоть глюконат кальция, и вы знаете, он обладает очень хорошим эффектом. Поэтому глюконат кальция в детстве мы использовали с мамой очень часто, именно в качестве десенсибилизирующего препарата. А потом я уже поняла, что этот глюконат кальция можно использовать как бат. Ну, фактически, это, ведь это же является препарат кальция. Только еще раз повторяю: кальций это голый кальций. Здесь нету ни Д3. Всасываемость этого препарата только 5%, 5-10%. Если, конечно, вы будете его применять на фоне витамина д 3 вы сами прекрасно понимаете, где он содержится, а также применять какие-то фосфорные соединения то это другое дело. Потому что, допустим, кальций очень хорошо усваивается из творога. Но дело в том, что очень часто рекомендуют полностью обезжиренный творог. Я не рекомендую заниматься этой белибердой. Обезжиренный творог является шлаком. И меня мне просто вот я просто в шоке от того, что за обезжиренный творог берут бешеные деньги. обезжиренный творог любая хозяйка всегда выбрасывает скоту. Или собакам, или, это самое, или ну, животным, или просто выкидывает его. Потому что обезжиренный творог совершенно бесполезен. Я еще раз объясняю, почему. Потому что кальций всасывается в присутствии этого жир, жирорастворимого витамина D, D3. Без жирорастворимого витамина он пройдет порожником через почки, либо через кишечник. И скажите спасибо, если вы не получите камни в почках. Поэтому вот вся, вот, вот и весь препарат кальция. Значит, еще, да, еще предупреждаю. Те, кто принимает БАДы, те, кто все-таки понял, что БАДы не являются врагами человечества, и что БАДы не придумали немцы, чтобы побить наше население. Наоборот, БАДы придумали те, кто хочет оздоровить наше население, и это совершенно новый этап в медицине. Факт тот, что единственное, что, конечно, подделки, всякие ложные там, ну, ложные препараты, фальшивки, это все, естественно, вы смотрите уже сами по себе, сами, чтобы вы не нарвались на фальшивку. Выбирайте, подбирайте. Значит, те, кто принимает Бады, не принимайте, я вас очень прошу, вот этот глюконат кальция по одной простой причине. Глюконат кальция может вызвать очень сильные сердечные приступы, приступы стенокардии. А что такое приступ стенокардии? Приступ стенокардии ⁇ это предонфарктное состояние. Поэтому, да, к сожалению, вот когда вы начинаете уже употреблять натуральный кальций, который всасывается в 98%, когда вы вышлаковываете свой организм, и ваш организм начинает совершенно спокойно воспринимать нормальные препараты, чем отличаются нормальные препараты, то есть несинтетические препараты, натуральные от синтетических, я объясняла в своем видео, рак канцерофобия, стоит ли этого бояться, я поставлю ссылочку внизу. И вы по этой ссылочке перейдете и посмотрите, обязательно посмотрите. Если вы не знаете, почему и чем и как отличаются натуральные препараты от синтетических, то я рекомендую вам это дело все-таки пересмотреть и сделать для себя четкие выводы. Если вы не поняли, если что-то остается непонятным, то пишите в комментариях, что вот так и вот так. Прошу, пожалуйста, объясните. Вот я не совсем понял, хотя, в принципе, я объяснила там буквально, в прямом смысле, на пальцах. вот Если вам понравилось это видео, если информация в этом видео вам была полезна, ставьте лайк. Если у вас появились какие-то вопросы, если вы хотите высказать свое мнение, если вы хотите рассказать свою историю, пишите в комментариях. Обратная связь у нас обязательно должна быть. Спасибо моим подписчикам. У нас вчера была годовщина. Круглое, да, круглое количество моих подписчиков. Я не буду говорить, сколько. И мне очень было приятно, вчера на почту мне пришло очень хорошее письмо с благодарностью. Поэтому огромное спасибо. Я знаю, что это видео будут смотреть, потому что мы как раз обговаривали то, что я сегодня сделаю это видео. Вот поэтому я поздравляю вас с вашими успехами. Я поздравляю вас с успешным излечением неизлечимого заболевания. Вот. Я думаю, что мы будем также продолжать дальше. Видите, как вы сумели заплатить, вы не побоялись заплатить деньги. Вот. И в результате вы избавились от заболевания, которое постоянно из вашего кошелька, каждый месяц высасывало энную сумму денег. Поэтому... Большое всем спасибо за хорошие слова. Еще раз повторяю злобышам и гнобышам, что ваши негативные комментарии я буду просто удалять, а вас блокировать. Если у вас есть какая-то конструктивная критика, я никогда не против конструктивной критики. Но когда человек начинает гнобить канал только ради того, чтобы этот канал денег не зарабатывал, мой канал мне уже, слава богу, деньги зарабатывают. Поэтому... Убедительная бы, убедительная просьба во злобышей гнобышей, что предупрежден вооружен, то есть я думаю, что у вас тоже есть какие-то проблематичные проблемы, так что вместо того, чтобы баниться, вы лучше просто сдержите себя, потому что придет время, может быть вам придется задать мне вопрос. И если вы будете вести себя как следует и как подобает, то я вам на этот вопрос отвечу. Потому что, к сожалению, среди моих подписчиков есть те подписчики, которым я не отвечаю ни на какие комментарии. Вот, Потому что люди ведут себя неэтично, Вот, несмотря на то, что они являются моими подписчиками, но все равно есть определенные, но это видно, есть определенные моменты, которые мне не нравятся. Это видно по их отношению ко мне, и, по всей видимости, люди не имеют своего канала и не понимают, для чего это все делается. Поэтому, но все равно, всем огромное спасибо за то, что вы есть, за то, что вы подписаны, за то, что мои видео смотрятся, вот, я это вижу. И отвечаю также тем людям, которые мне написали, я очень рада, что мои видео помогли вам избавиться от этой неизлечимой болезни в кавычках и больше не выкидывать на библейские выкидыши рокфеллеров, не носить туда больше такое количество денег. Вот теперь я думаю, что вы поймете и получите новое качество жизни, а я буду делать новые видео. Следующее видео я сделаю по иммуномодуляторам, потому что действительно время пришло, назрело. Я постоянно говорю про иммуномодуляторы, но каждый раз мне писать мне уже надоело. Поэтому я опять же буду делать видео по иммуномодуляторам, делать, рассказывать опыт того, как я лечу именно с иммуномодуляторами, и насколько мне стало легко работать с иммуномодуляторами. Они предотвращают мне огромное количество осложнений. Осложнений не моего лечения а Вы сами прекрасно понимаете, что наши соматологические заболевания, в основном то хронические заболевания, для того, чтобы его радикально вылечить, а не просто забить его, чтобы оно там опять же сидело и не пикало. Вот. Его надо обострить. Иногда у некоторых пациентов обостряется до такой степени, что они уже согласны идти удалять хоть чуть ли не полтелюсти, потому что болит до такой степени, что просто невозможно терпеть. Чтобы вот этого не было, чтобы вот это избежать, я при лечении стала перед, я вижу как какие тяжелые люди или не тяжелые. Я начинаю принимать, я, нач... я заставляю их. Они покупают у меня 10 таблеточек иммуномодулятора. Они принимают 2-3 дня, но зато потом после этого зуб идет в лечение. У меня все мои коллеги, когда смотрят снимки, они просто поражаются. Говорит, ты что, ничего не болило Я говорю, нет ничего не беспокоило но большинство моих коллег не верят в бады не собираются их использовать они хорошо <сих> сидят и зарабатывают на своем месте синтетической медицины вот а я такой человек что я все-таки люблю именно вот уже двигаться вперед и еще есть такое понятие как умная медицина мы обязательно поговорим об этом и я вам расскажу как это, что это такое, как это называется и, в общем-то, что нужно искать, что нужно делать для того, чтобы пользоваться умной медициной. Дело в том, что если вы используете умную медицину, то вам практически не надо ходить к врачу, потому что здесь не требуется постановка диагноза. Но об этом в следующих видео. Всего хорошего!